в восторге, да? в восторге от нашей тренки? Давай, Сань, повтори что-то. Привет всем, с вами снова команда Patriots в полном составе. В полном, да. Мы снова в Нескучном саду в Москве и будем тренироваться, поскольку у нас все еще лето, мне снова новая маечка. Нам будет каждый раз новая маечка. Что будем делать сегодня? Будем сегодня делать спину, несколько упражнений по 3-4 подхода в каждом, все подходы на максимум. Потому что это единственный способ пройти, как сказал Максим Трухановец. Да? Да. Я не знаю, как. Вот так. Первое упражнение подтягивания. Первый подход разминочный, затем подход на максимум и затем еще два-три подхода на максимум с отдыхом две минуты. Что лето, жара, тренироваться, хлопушки. Хлопушки. Хлопушки уже где-то здесь. Хлопушки где-то ниже. Хлопушки стремятся на волю. Делают разминочный подходик. Слушайте, ну что, две минуты, да, перерыв между максимумами? Да, да, да, да, да. Что я могу вам сказать про максимум, ребят? Очень многие очень сильно переживают из-за своих максимумов и относятся к тренировке, знаешь, не... не как вот просто к тренировке типа сделать подход. Прям такие, я должен выжить максимум, я должен выжить максимум. Прям у них сердцебиение учащается. Такие, Они такие, вы переживают, сделают, не сделают, а? На как на соревках, да. Не надо так. Это всего лишь тренинг. Сколько бы вы не выжили, не ничего, не не, ничего не изменится, да. Просто не надо слезать, пока вы можете держаться, висеть и потягиваться а дальше. И тогда вы будете прогрессировать. Но вы вот вы прям переживать, делали? что вот надо вытащить, там дрыгать ногами фигня это все. Раз, Если вы замечаете, что перед подходом на максимум вы переживаете, нервничаете, прям готовитесь его сделать, не надо так. Надо ко всему спокойнее относиться. И тогда у вас будет результат. вообще ничего не сделаешь. Запишем Снимать. твой максимум? Нет, нет, мой то вообще не надо. Почему? тридцатка ты это сделаешь? <сос> а я сделаю? Да. Они в меня верят. Мне главное, короче, чтобы кто-то смотрел, что я прям в нормальном качестве делаю. Я бы тебя заснять. Если не делаю, ты прям говори будем от не считай это. буду считать? Да. Да, кстати, если вам кажется, что когда кто-то считает, вам сложнее делать, у вас просто мало сил. да Как бы если бы у вас было достаточно сил, вас бы это не напрягало. Поэтому просто тренируйтесь. И смейтесь, сейчас я буду потягивать. Подожди, она снимает? Да, я снимаю. О, я даже вижу тебя, круто. Она, просто так выключает экранчик. Да. я буду считать. Раз. Два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, девять, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23 24 25 26 Давай еще 27 28 Давай еще два раза 29 Давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай. 30. Еще можешь, еще можешь. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай. Ну 31, если считается, что дотянул. Давай. Пока у нас заняли рукоходик, и мы не можем тренить, мы будем выполнять вашу просьбу. Вы просили больше рассказать о Насте. И мы расскажем больше о Насте. Так, скажи мне, кто просил? Подписчики на канале на YouTube. Так, ладно. Кто именно? Кто я... Да, ты можешь почитать в комментах, там после выпуска с тобой просили. Они не смотрели репортаж для общественного телевидения, поэтому вкратце для начала расскажи. просто скажем, чтобы посмотрели и... Нет, вкратце расскажи историю, чтобы у нас просмотр шли. ну, в общем, года два назад пришла я заниматься в зал, вот, занималась в зале два года. Потом у меня возникла идея, что летом как бы грех заниматься в зале, хочется на свежем воздухе больше времени проводить. Вот, и просто глупо там 10 часов в неделю торчать в зале. у меня есть сестра троюродная в Томске, которая очень активно занимается воркаутом. У них там с большая ассоциация, проводит всякие соревнования, детишки, Вот, и она меня вдохновила, собственно, на все это, потом я нашла случайно группу еще в феврале, вот. Ну, что-то было холодно, я не решилась. В то время, как все ходили и занимались минус 13. Простите. Вот. Ну, в общем, потом и лето, и я все-таки пришла, и ну, вот осталась. И занимаешься. Да, а тебе нравится здесь заниматься? Да, очень нравится. Я, на самом деле, уже стала выходить возле дома на площадку, то есть не только сюда подхожу, но и там сама записала программу, как могла. Вот. Молодец. Какие цели ставишь перед собой? Ну, вообще, я пришла в workout с целью научиться делать флажок. 22-го, кажется, августа, день российского флага. Вот. У меня цель, короче, научиться делать флажок ко дню российского флага. какой-нибудь классный отчет. А, следующее упражнение. У нас будут выходы на максимум. Тоже три подхода. Вот их две минуты между подходами. Делать будем на... Вот это вот перекладинки, давай, на толстый с глубоким хватом. Давай, давай, давай. Чтобы меньше всего тратить на проворот кистей и чисто работать. Чисто работать. Работай давай. Как вам У меня руки Просто, как сделал Максим, больше не можешь делать, 10 потей. У меня руки дрожат. Мне да. не важно. Я не смогу сейчас сделать. Я чувствую, что давай. У меня слабость. Я, Я не чувствую, не не что не не у меня слабость в животе. Живот это наша сила. Все в таком состоянии. Тренер в таком состоянии. Ну, кстати, нет, на выходах легче будет. Если ты не будешь рвать прям по максимуму, будет полегче. Ну, лучше, чем у меня выход этот. И у меня, и у всех кто здесь. Так надо стремиться. Надо высыпаться. Я вчера сутки в поезде провел, что ты от меня хочешь? Надо было в поезде тренироваться. Я тренировал, потягивал, скачал. О. Приятно отдыхать, Приятно, да? да? Хлопушки пошли. Вот хлоп, хлоп. Фиш, ладно, давай фристайл да. фишечку с Значит, отжиманиями. Да, на самом деле это просто подводящие к выходам. Просто взрывные отжимания. Да, это есть в моем видочке. С ногами не получается. Надо ну, координацию поработать не надо. И все получится. Вот такая вот приставка фишка от Сереги. Тренируйтесь. Давайте попробуем сделать 5 подтягиваний, выход, 20 дипсов. Или 20. Было 10. А, 10 было? Ты сказал, раз 15. Все, 5 подтягиваний, выход. 15, 15, дипсов. 15 дипсов. И все это хватом пошире плеч. Ну, знаешь, не узким таким, а пошире. Ну, вот таким. -то. Да, да, да. Да, да, да. Чтоб выход тоже таким хватом окей давайте погнали Пять подходов с отдыхом две-три минутки и слезай, с турника такое же было ну не было немножко другое Ну не слезай же не слезай а еще миха с нами да? давай Мих, ты сможешь миха давай саня что такое что давай готовься я думаю, подвое не надо просто сделать, надо по очереди, чтобы поддохнуть хотя бы. Видос длиннее. Видос длиннее, больше просмотров, больше можно рекламы вставить. Вылезай, давай. Сань, некоторые зрители что? пишут, что турнички-брусья – это все прикольно, но типа на них может быть только дрещами и чтобы нормально качаться, можно только в качалке ходить. Можно. Что, что ты скажешь? Все можно. Все можно? Все можно. Вы должны знать, что вы можете все. Понимаете? То есть это зависит от них, а не от турников, Они Зависит да? от вас, не, не от кого-то там. Не смотрите на других людей. Вы то есть, знаете? если будут жать, то все получится. Да, неважно где, в качестве. А если будут три как девочки, то мышцы не вырастут. Не вырастут. Три подхода по пять 5... подтягиваний. Как настоящий самурай тренируется в одиночестве, воде... ну, в, в отдалении. Вот ну, ты прям заснял, когда я упал. Специальный, что ли? Ну, настоящий самурай... Как это? Не испытывает поражения, он приобретает опыт, да? Точно. В следующий вот. раз я буду пришел... ну, вот Это есть. планка для пресса. <соценно> первая планка, 30 секунд стоим, точнее, ты кричишь 25! Мы <соценно> такие... <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> <соценно> 10 отжиманий счету. Раз, два, три Нет, не таких, не алмазных. Вот, мы как стоим, мы такие. <таскивает> это, <вообще> это, <пасыпает> это будет да, очень да, смешно. Давайте Я делать. Могу, потом ну, там такие выпрямились, стоим. 30. Он такой. Хорошо разработаны у нас у всех танчиков. Да, там кисти почти. Попробуйте, просто попробуйте. Если у кого-то есть неприятности, скажите. Что? То просто делайте на кулаках просто сделать там да, и получается что на кулаках делают вот вот так выпрямите локти кисти болят да не вообще халява давай делать так. опустись на локти вот. а теперь подними. кисти болят Нет. ну вот все, а, все упал, давай, давай давай я давай, говорю давай. Давай. там кисти не надо давай, давай делать давай, лучше давай. чем при алмазной давай делать так все ну встаньте, но отдохните там Попку напрягли, прессик напрягли. Я уже устал. Девочки, активные, активные. Когда джимации будет Кричи, когда двадцать Двадцать пять! Двадцать пять! Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, а он говорит, бедный, на вообще, говорит, его не оставляли. Просто его начали вот так обрабатывать, Зато да. он, говорит, то опять не Жопу не, не ну, все А все, один, 25. 40. все? 40. Да. Поехали. Раз. Два. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. 8 9 10 Боковую хуйку Ой, старую Я уже заебался Я говорю, это не легко, пацаны А сейчас на боковую вообще взорвать Тричи как бы... Ничего страшного В смысле? Ты хочешь отжиматься сейчас? Нет, не отжиматься, а попкой так бери, помнишь? А, да, да Мне ногу поднимать, я буду Не, не будем, у меня попка Сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, стоим. Ну вы птицы просто. Это весело. КОЛЬТА! Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь, восемь девять, девять десять. Другая сторона. <счёх> ты дурак, <дурачный>. что <сёх> Хорошо, что другая сторона более вкачана. <сёх> Прям легче стоять. Ну, не сказал. Так что тебя не более вкачана. А то есть мне, я в основном, говорил, тебе говорю, что это лоская штука. Рука, рука на поясе, пацаны, выпрямляйтесь. Просто Время камни в руку впиваются, это очень неприятно. Время замедляется. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть семь, восемь, девять, десять, стои. Энт, ребята. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Все, что? А вы хотите продолжить? Сделаешься? Прям спина пошла. Спина стала Я откровенно лежал. Три таких подходчика, если у вас достаточно в качестве прессы. Можете сделать 5 подходиков. А? Вот. <смех> <смех> <смех> ну и все, на этом тренировка закончена. Блин, под львется вручен, значит, хорошо по Что? Что? Официально фишечку показали. В общем, все на сегодня. Приходите на «Скучный сайт» по вместе. Пишите комментарии, ставьте лайки, кидайте видео друзьям. Пусть -то тоже тренируются. И будьте клевыми, занимайтесь воркаутом. Качайся. Настя еще и готовит вкусно. <сёк> Если нашим подписчикам это интересно, <сёк> тогда очень вкусные <сёк> штучки.